потому что иголка как-то оно держит, то для двух двухфонтурного, вы видели, у меня просто заблокировала каретку. Надо менять. Эту планку еще ни разу не меняли. Она новая. При попытке развальцевать зажим, топор был просто сломан. Поэтому я вам предлагаю самый простой женский вариант. Сейчас мне срочно нужно заменить ленту. Помочь некому. Развальцовку я сломала. Все, что остается, оставляю. Просто сдираю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 промыть планку, чтобы обезжирить. До основания отодрать не удалось, тут нужны недюжинные силы, либо какой-то специальный инструмент, что удивительно, потому что прижимная планка такой же расходник, как иглы, но если иглы поменять легко, то планку это нужно не знаю, как стараться. И так уж получилось, что я в свое время покупала планки для предыдущей машины, у меня осталась запасная. Так, клейкого слоя нет. Слой не клейкий, не липкий. И под него нужна основа, чтобы прилепить. Нашелся двухсторонний скотч. Вот в таком виде. Я проверила, что он держит. Клеить его вот прям сплошняком не буду. Беру пластиночки и наклеиваю их. В принципе, должно держаться, потому что задача этих липучек не дать... Ланки уезжать она будет стоять на месте и уже никуда от нас не денется. Обязательно двусторонний скотч, я бы не рекомендовала вам использовать момент или какой-то другой клей ядерный, который потом тоже будет не содрать, и потом такие вот клеи, как момент, они могут разрушать пролом, и вместо качественного соединения вы получите еще проблемы. Так теперь аккуратненько складываем, прижимаем на нужное место готово в принципе держится теперь нужно закрепить края края берем край и сильно сильно приматываем все так главное чтобы да да да да да сильно сильно но не так чтобы у нас уехала луну уехать нельзя Всё, держится идеально с двух сторон просто здорово да жаль что я сломала кончик пластиковый но ничего и без него вполне себе сойдет идем надевать планку на машину так, беру неломанный край и аккуратненько вставляю Теперь все как обычно Итак, выдвигаю иглы немножко вперед теперь нажимаю на иглы и пропихиваю планку, все как обычно, лучше с помощником планку очень тугая, очень тяжело шло, видимо потому что она новая, совсем широкая, иглы вот прям тугие-тугие стали. Берем каретку, едет. Всё. мы починили. Машина уже... Сугая, Но этой планки мне хватит на пару лет. Точно пора заказывать на Али следующую.